Вот, ребят, сегодня прошили сестре Солярис э, 2014 -го года на автомате 1.6. Ну, как обычно, то что я прошивал там Женьку и остальные. В принципе, все нормально, никаких проблем нету. Опять же, и прошивка сегодня я ее отредактировал, немножко там поменял мелочи, чтобы оно более оптимально было. Ну, не такая сырая, как до этого было. В принципе, как бы все нормально едет. Не знаю, сестра покатается. Да. Покатается. Очень расп... хорошо едет. Ну, потому что нету задержек и экологии. Вот это... Так, ну, вот Заж... налево да, налево еще? именно. Да. Не, и... не Не, не, налево и вернемся обратно. И получается, что за счет того, что фазорегулятор мы правильно... Фазорегулятор один, точнее правильно выставили у нас и прибавляется и момент крутящей мощности но при этом как бы экономия получается потому что не надо выкручивать в космос там э, мотор чтобы нормально поехала автомобиль здесь как вам бы самых низких оборотов начинает двигаться с каких-то либо тычков там провалов вот этих и нормальный отклик на педали нажимаешь сразу ей не надо думаю ну ждать пока э, задумается, там пока начнут тросы работать и все остальное. Так что следим еще и я думаю, что уже потом э, скоро массово будем прошивать всех желающих на Солярисах Рио. Так что, в общем, все не забываем опять же ходить по ссылочкам у меня под видосом на группу ВКонтакте и на Драйв и кнопочка жмем кнопочку подписаться, палец вверх и колокольчик. Так что всем пока, до новых встреч!